итак всем привет сегодня мы играем за дивизион запуская первый раз так посмотрим что это за игра <связать> уже в этом году поэтому немножко с опозданием но все таки итак смотрим вступительный ролик и <связать> <связать> Сезон гриппа начался раньше обычного. Судя по всему, неизвестная ранее форма И гриппа, о которой есть. эксперты пока не Еще могут один дать приятный факт. Я решила. <связь> И главным событием. В газетах опубликованы неподтвержденные... Произошедшая вспышка оспы. оспы, многократно отработанный сценарий... Поезда Славинцы не в, в мосты перекрытых. Вирус оспы – это реальная Унес угроза. больше жизни, чем спитая болт. не Никаких оснований для паники. Главный город Америки находится в карантине. На зеленая отрава. Центральный парк стал местом массового сохранения. Учащение утечки газа, пожары, власть... Прокатится волна Жители Нью-Йорка умоляют всем улица? свободным машинам. Пожар, Оперативное реагирование, либо уже все мертвы, либо. С, ситуацией. с нами как с животными. К такому мы совсем не были готовы. Короче, когда нас вызвали, стало ясно, что ситуация скверна. Хуже, чем мы ожидали. Мы это секретный отряд лучших тайных агентов. Нам обращаются только в самом крайнем случае. У нас нет правил, нет инструкций. Наша цель – уберечь общество. Мы – ваши коллеги. Мы – ваши соседи. Или даже друзья. Но когда нас вызовут… Мы обязаны бросить все. Мы – это… Спецотряд. Итак, короче, суть такая, да, все поняли, отравили деньги, соответственно, этим деньги друг другу передают. Появился вирус какой-то, много людей заразилось. Есть какой-то спецотряд, я один из них. О, китаец. Так, я не имею ничего против. Так. Короче, ладно выберем его и так дальше ну, что о нифига можно головой довертеть да, ну понятно так волосы так будет то шею что ли я думаю прям на лице будет как-то не видно ни хера ну как бы пускай будет так крутой перец такой будет так подтвердить Так, ну что, посмотрим, что из этого получится у нас. Активирован интеллектуальный системный аналитический комплекс. Все системы в норме. Проверка оружия. Займите угла ну, у маркера. Графика интересная, но, по-моему, у нас сильно отличается от того, что я видел по крайней мере давно-дальнов. Презентация, ну-ка, посмотрим, что у нас получилось. А вообще настройки есть по графике интересные или нет? Группа, карта, новости, инвентарь или это, наверное, А, вот настройки, да. Графика. Максимально возьмем. Так, вертикально кто Так, в качестве высоко Знаешь, что такое? Высоко. Ультра, ультра, Так. окей Так, подтвердить. Подтвердить. Соревновать параметры, побуду. Так, утверждаю. Окей, при следующем запуске, короче, мы увидим другую графику. Воды. Так, ну а пока, в принципе, тоже, да, график нас радует. Так, нажмите пробел рядом с сокрытием, чтобы им воспользоваться. Вот так Проверка вот, да. оружия. Поразите указанные цели. основного оружия завершена так. нажмите 3 чтобы достать пистолет нажмите один чтобы поразить Поразите указанные цели давай какие okay. проверка пистолета завершена Автомат с ним поинтересует. Добро пожаловать, агент? Говорит Луис Чен, командующий северо-восточным отделением спецотряда. Тебя задействовали, потому что обстановка в Бруклине крайне нестабильна. Мы получили твои данные по Исаку. Иди к ближайшему опорному пункту. Там тебе выдадут полный комплект снаряжения. Пойдем. Не, так-то ничего. Прикольно город сделан. Довольно-таки такие прорисовки, Так все детализировано, блин. По-моему, все четко. Мне нравится так. Посмотрим, не наскучит ли мне. Агент, такой... мне сообщили, что сюда прибыла твоя коллега, агент Файлао. Поговори с ней, она внутри. Давай пообщаемся так. Зачем? Так, поднимемся. Вы вошли в безопасную зону. Типа наша база что получается? Это что-то тоже игроки, наверное, да? Да, нихера себе прикольно. Я просто в онлайн игры вообще практически не играл, так что. Мы рискуем потерять весь этот квартал. Сюда движутся погромчики в большом количестве. Твои люди вот здесь. Вижу, еще кое-кого вызвали. Я агент Фейлау, спецотряд. Нас задействовали одновременно. Мы пойдем в составе второй волны. Я не знаю, что стало с первой волной, но проблем у нас здесь и без этого хватает. Разведданных почти нет, но провал недопустим. Манхэттен уже в блокаде, Бруклин еле держится. Такие люди, как мы, это последние защитники города. Я надеюсь, когда поговорим с командиром, станет полегче. Мы сможем понять, что тут происходит, кто превратил улицы в поле боя. И как нам вообще сделать то, ради чего нас сюда вызвали. А теперь извини, лейтенант. Ну так вот. Офицер Хейзен и его группа занимаются оперативными сводками. У них вся информация. Чтобы получить доступ к снаряжению, подтвердите свой оперативный статус через терминал. Так. Личность подтверждена. Спецоборудование активировано. И что? Что, плюс. Да хрена узнает что надо сделать группа у вас в группе новый агент ну, отлично так. А что такое для так для друзей способности вы получили доступ к навыкам. так они предоставляют вам дополнительные методические возможности выбор а, навык. так то что у нас это так медицинские технические силовые так баллистический щит э, база баллистический так это противный баллистический щит э, получает урон при э, поднятом щите можно вести огонь только из пистолета так э, импульс э, генерация поискового импульса отмечающего противников и союзников за стену вот это нам пригодится я думаю да так и что нужно сделать вот так вот, да? временно доступно для получения доступа откройте операционную базу в Манхэттене. хренеть как так то Не понимаю а что доступно если навыки как недоступно то ну, щит давай активируем щи щит да ни хер. ну и боксом так руку инвентарь а, так комбинации подсумки внешний вид короче Что надо сделать? Ага. Это типа в моей группе, чувак. Так, не назначен один навык. Так, выберите операцию, да? Так, давай. Так, так, так, что у нас тут? Это побочная операция, да? Это опорный пункт. Типа, сюда что ли? Э а вот приблизиться. Да. Так, нажми рядом, чтобы залезть. Нет, это понятно. Так, все, и чё? Так, Т, включить, выключить ДПС. Вс ⁇ Так. Включить. Отлично. Вс ⁇ да? Теперь, короче, бежим туда. Ой. Внимание. Покидаете безопасную зону. Так, Агент. Бандиты украли из раздаточного пункта в бруклин Хайтс недельный запас продовольствия. Теперь они вымогают у голодающих деньги за эти продукты. Наживаются на чужих страданиях. Верни нашу еду. Вернем. Пойдем разбираться с плохими парнями. там тому наш чувак, короче. А че, че? Пойдем вместе бегать. Как хочешь. Я, если честно, как бы слабо вообще понимаю, что происходит. Есть... А, блядь. Так. Найти бы нам как туда... А, ну все, в принципе, ну ладно, попробуем с этой стороны обойти, я понял. Запутался мост. Так. Так. Не нихера да, ну ладно. Просто как туда попасть я не совсем пойму. Где тут? тут наверное уже просто, просто все это уже в эту игру переиграли, это я он только решил тут. Твою мать куда бежать? О, отлично. Я думал это уже не произойдет никогда. Так. Сейчас... Мы. Что меня тут ждет? Это кто? Типа чужой, да? Ну <свист> вот так. Вот. Так. Этот бегает. Так, чем надо? F, да, обыскать. Обнаружен пропавший груз. Так. Перезарядим. Перезарядим. Так, все, да, у нас? Или что-то еще тут? Ну, я думаю, тут уже ни хрена нет. Сократим. Вот так вот, да? Так, и чё теперь? Вы к грузу. К какому грузу? Порный путь. Блять. Пройдем посмотрим, что там. Там движуха какая-то, похоже. Да-да-да. Ух ты! Там интересненько. Ну что? Под контролем. Арак Хера он там работает. Мне только что, бегать? Внимание, к вам приближается противник. Где? Ой. Ой, что, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Опа. Так. спокойствие главное сохранять. Не паниковать. Один на машине остался. Готов. А, нихера, он щит себе взял. блять. а почему я-то не взял? Так. Надо обыскать. Или тут нельзя это сделать? Так. Ага, вот что-то нашел. Отлично. Так. Отлично, агент. Мы отдадим эти продукты тем, кто в них нуждается. Хорошо. Так, что у нас там? Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Тебе нужно будет пробраться в здание по тоннелю метро. Отправляйся туда и постарайся свести ущерб к минимуму. Давай, где? Агент. Бандиты украли. Яд. А, все, понял, ну все. Ну, все, понял, Кейна. Ну. Тебе нужно будет пробраться в здание по тоннелю метро. Отправляйся туда и постарайся свести ущерб к минимуму. Постараюсь. Так, что у меня там есть вообще внутри? А, способности я прям здесь, да, это могу сделать. Так, окей. А, так, значит, мне надо, короче, вот эти вот медицинские наверное. Чем-то надо F выбрать модификацию. Да не нахер это медицина вообще технически. Это что такое? Бросок бомбы с дистанционным взрывателем? Ну, 600. Так, поверхности. Вот щит, пожалуй, да. Щит мне нужен. Все, я его активировал или что? Сила 600, так. Так. Нажмите L и перейдите в меню специальности, чтобы выбрать навык для использования. Хорошо, L нажимаю. Нажми L. Так, вы получили доступ к наукам. Они предоставляют вам дополнительные этактические. Это я уже знаю. Дальше-то что? Ну вот, мне щит нужен. Хочу я щит. временно недоступен. Для получения доступа откройте операцию. Операционную базу в манхэттене Новый предмет я какой-то еще взял, да? А, вот это что у нас? Снаряжение. Жилет, отлично. Э, так, жилет э, живучесть. Так, него. Так, так сила. Ну, так. Это что такое. Блин, ну здесь-то что-то покруче будет, наверное. Броня 4, броня. Нахуй, а У меня вот, блядь. Что, что этот, блядь? Взять. все так хорошо теперь короче идем благо а у нас есть указатель нет ну так то вполне интересненькая игра на самом деле по моему ну на первый взгляд да то есть я только начал играть поэтому говорить еще сложно ну, посмотрим Просто я пока не совсем понимал, то есть вот это, да, функция онлайн, то есть что он? Для чего нужен? Ну вот добавила какого-то чего, как себе в группу, как. И, и чё. Кто там, кто ты, кто со мной поздравил? О, привет. Эй, -э, это не игрушка. Да я в курсе. Сделано круто, блин. Разбитые машины, блин, мусор. Ну помогите, продукты, лекарства, ну хоть Так. Тоннели да? сейчас -то я могу уже Жилеты себе выбрать Или че? Как им только пользоваться? Использовать Q и E Хорошо Типа если я сейчас нажму Q Нихуя Да нахуй да... Так. Ладно, хер пока с этим счетом Разберемся по ходу. Пока он мне не нужен, я сам справляюсь. Так, мой напарник там. вдвоем-то не точно Внимание. с любой задачей справимся. Так да кто там сейчас? Ну, всех порешим тут. Где, блядь? <Слышко> Сучки. Не дай давай, давай. Блять. Вот, сучка. <Слышко> да сейчас, блядь. Сектор под контролем. Изврежен. Вот так вот нахер. Учись студент. Интересно, вот тут на карте всякие фиолетовые, там оранжевые точки это что означает? Наверняка было бы неплохо все это знать. Так, это что какую-то херню взял. Здорово. А чё вообще она там осталась? Нет, все. Ага, все, я понял. Я еще теряюсь, короче. У тебя все прекрасно получилось. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал. Так, с повышением уровня вы стали сильнее и получаете доступ к моему инструменту. Так, держать. Отлично, достигнул уровень 2. Ну что, неплохо, неплохо. Так, что у нас здесь? О, улучш улучшено, отлично. Так, взять все. А... Так, посмотрим, что у меня там есть. А... Два новых предмета мы видим. Вот. вот Это вот штукенция Так огневая мощь это больше соответственно мы вот это вот берем да хорошо так комбинация времен доступно оружие так ладно и все-таки я бы хотел э, разобраться вообще со способностями потому что вы получили доступ к навыкам это я уже понял э, но что мне с ними делать я пока не понимаю нихера. так а вот нифига себе баллистический щит е yeah. все Блин, гениально. Все оказалось очень просто. И теперь, насколько я понимаю... Новости. Так, руководство группой. Карта и так далее. Окей. Вот так вот нахер. Все. Ой, я его типа выкинул что ли? Это что за пиздец, блядь? Как, блядь, это работает? Так. У меня есть щит. Да, блять, нехуй на меня тут. Так и беги без меня, нахераете, я тебе, блядь. Или ч, мы тебе обязательно вдвоем должны хуярить, я не понимаю. Короче, вот там это. В комментариях пишите. Уже я здесь многого не понимаю. То ли старый уже, то ли тупой просто. Так. Куда бежим? А, надо, короче, нам вообще выбрать этот э, задание. Вот сюда пойдем. Агент, эти бандиты украли ящик морфия. Либо на продажу пустят, либо сами употребят. А у нас тут раненые остались без обезболивающего. Постарайся вернуть этот ящик. Ладно, пойдем. Чё же делать? -то? А, все, вот так вот, да? Так, это я сделал. А, все, энергия набирается, короче, и все ещё... Я понял, я понял. Вон у нас с правой стороны там, да? Так. Удобно, кстати, удобный указатель, довольно-таки так внедрен, да, сразу. В геймплей. по круто. Так, новая задача найдите. Ох ты, ⁇ ёб ты, мать. Так, давай, блядь. Получи фашист. Гранату, блядь. Сучки. Разбежались. Готов, блядь. Еще где? Сектор под контролем. Враг обезврежен. Так, в этой аптечке. Это, это надо запомнить. Уколол? Хорошо. Так. Груз обнаружен. Подавляю ОТК. Это вот. воробей 5. Подлетаем к вашей позиции. И что нужно делать? удерживайте О, я Сейчас какая-то напасть Внимание. будет. Куда приближается Ох, ты, сучка. ч сколько ч Спробуем с 23. Где, блядь, эти архаровцы, я не вижу нихуя. А, снаружи что Блять, пока не приду. Блять, все, все, вс, нахуй, нахуй, нахуй. была. Прибыл и готов действовать. Где плеть? Срочно пальчик блять. Так, кто куда прибыл? Какой воробей, блядь? Ой, ой, блять тёбь в рот, нехер. Агент блядь. из вашей группы ранен, требуется помощь. Да я, блядь. сука Все хорошо что я напарника на нем Тут вот так-то непростая игра на самом деле довольно таки так просто блядь, на рожон не выйдешь цель под контролем враг полностью нейтрализован так это чуть-чуть это отлично агент отлично этот морфи поможет облегчить страдания раненых Хорошо, мне бы только какой-нибудь морфий сейчас. Что а, нет, у меня полная жизнь. Но, правда, все равно без аптечек ходить. Так, ладно. Эм, доложите ситуацию хайз... Хайзену, блядь. Ну, побежали докладывать. Так, вот у нас стемнело, да. Так, новых предметов ваш. Это что у нас? Так, блядь. Ну и нахуя нам эти? Нам эти? А, здесь вон у нас еще есть. Ну, нахер. Так, а это ну, что, броня, блядь. Новая. Вот эту надо взять, значит. 626. Угу. Чик. Отлично. Так. Все здесь чин -чинарём. Так, ну что. Идем дальше. А что это у меня щит не срабатывает? Мне интересно. Блядь, я не понимаю, как он, сука, работает. Ладно. темнело ну красиво да круто все так блестит горит зажигается ночью ну, эти штуки сейчас по ночи тут всякие головорезы будут бегать или нет так это меняет значит Интересно. я только одно по этим как здесь присесть банально можно ли это вообще сделать ну да бог так мой товарищ там остался и уголичил он со мной никуда не побежал вот это да не за что так ну блин я надеюсь не часто придется вот так вот бегать туда сюда Это немножко динамику Кушан становится немножко туда-сюда так здесь Пусть нельзя так так так так так так проинформирование тебе удалось нормализовать обстановку а ведь еще немного и ситуация вышла бы из-под контроля мы все тебе благодарны бруклин мой дом так что для меня это правда очень много значит так ну, без проблем это что у нас такое то так, группа друзей да? Хорошо. Так. и что у нас э, появился новый какой-то а, вот. пост... агент у нас экстренный вызов из полицейского участка где проводилась раздача припасов на них напали бандиты взяли заложников и хотят обменять на медицинские препараты тебе нужно добраться до участка устранить бандитов и освободить всех заложников не вопрос не вопрос Можно было тут еще. Ну, конечно, это было бы уже не то, но все-таки, да, мысль о том, что можно было бы на чем-то передвигаться, хотя бы. Я считаю. Имеет право на существование. Ну, было бы так интересно. За успешное завершение основных операций вы можете получить опыт ресурса креди... э, кредиты и снаряжение, повторить операцию в более высоком уровне, слушайте, вы получить более серьезную награду. Хорошо. А, так тут можно еще заново выполнять. Ну, Интересно, где -то только доступна вот тачка горит. А, так. И вот здесь дальше что-то будет осадку участка операции уровень противника 3 средняя найдите агентов и выберите сложность так да. давай сложность а как это а, с, сложность повысить никогда да сложность давай высокая. высокую сложность да сложность высокая может все-таки на харде так подбор игроков ну чё? отлично Это идет поиск, да? Сейчас посмотрим, как это все вообще работает, интересно. Сейчас вообще, интересно, Division-NT играет в первую часть, нет? Поскольку уже новое выходит, все уже, наверное, проходились, наигрались. Ну, никого нет, ну что, вдвоем, вдвоем, наверное. Так. Ну, зачистить, ну все, поехали тогда, что. -то. Так, агент, нам нужно навести порядок в этом участке. Без него мы рискуем потерять бруклем. Так, заиграла музыка, слой, интересно. Здесь противник. У ну, них, блядь, и броня есть, да, уже? Мы наблюдаем движение на крыше. У них гранаты. Пиздец. Ну Да сложим это действительно сложно но и опыта больше блять дают сука блять вот так вот нахуй это бывает а не нахуй что сдаваться блять помоги мне ⁇ баный в рот Хуём мне, братан, блядь, я же тебя уже спасал. Ох, блядь, пиздец какой-то, блядь. Ну все, нахуй, блядь. Улица тоже ждать, блядь. Да? Да, да, вот это я понимаю на харде. мы наблюдаем движение на крыше гранаты ща ща нахуй так у меня аптечка есть одна это суп уже хорошо Ай, простите, блин. Потому а они напрягли. Супер. Отлично, красота. Агент на подходе к 84-му, но все входы заблокированы. спецотряд это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходит через парковку этого дворе Слышишь, агент? Твоя лазейка Действуй. Блять, мне бы на самом деле вообще бы там э, птичек там мне никакой... Вот ты, блять. Блять. Как разный курс, не понял. перестрелка прям такая масштабная, блять, непростая хуйня. Интересно. Внимание, обнаружена новая группа противника. еще одна что ли, да что? Совсем едет, что ли? Как гранты пользуются так я еще не понял. По-моему, там все должно быть элементарно, что-то у меня никто не получается. Ба! Ой, я дурак, блядь. Ой, я, блядь, дурак. Это же была бочка, которая, блядь, хуярит всех. Вот спасибо, блядь, добрый человек. Чё, продвигаемся да не у меня напарник довольно таки крутой короче чувак. отлично у меня аптечка есть это уже противник очень один. замечательно так ну что пока все мы всех вроде приближается противник вот они блять ох ты ебать ебать ебать ебать ебать ебать беги ебаный ебаный беги блять Сука Что, С... Ох ты ж, ёбаный Пиздец, блять Где мой кореш-то, блять? Давай, блядь, уручай дружбан. Снова со мной беда приключилась. Отлично, отлично, отлично, отлично, блядь. Так. Ну, хорош. зарядились там да он где-то ну сейчас его там блять че все так вот нахуй умеют. так а чё там такой говорит да ебану брат что это такое это что мне надо F смотреть взять все шапка черная ну, взяли шапки так чтобы применить вот откройте инвентарь с помощью закладку внешней ладно блядь. мне эти панты нахуй нужны последний отряд на и не Надеюсь, же... так надо. Ох, блядь! Тут походу пиздец будет. Вот такая не Нихуяк! Нет, блять, и патрон, хорошо, по транспорт по Красота. Аптечку, извини, блять, братан. Вон там три аптечки есть для тебя. Ты их я и не берешь, блять. Или он типа для всех. Так вот тут наверно будет весело болеть Да, интригует игра так довольно-таки. Особенно если, да, вот с кем-то, блять играть, то он, короче. Вообще... Кто, блять где? Я он. Монстр, блядь. Так. Блять, да где? Где? Уже нахуй подбай, сука. Привет, мне Заложим, так, давай. Освободим. так Спасибо. Это я за все время. Так, все за сюда сделаем. Хорошо. Так, так, так. Пойдем наверх. Тревога. Блядь, Обнаружен враг. Где блять? Типа здесь за углом. Натешишь, натешишь Они все Сука, сука, сука, сука Вышли. Да блять. Да я сам нуждаюсь в помощи, ебану Блядь, блять Скорее, блять! Зато мне, пиздец! Ну, вставай, ты, ебаный, ты в рот, куда ты, блять? Давай, скорее, блять! Ты мне, нахуй, нужен, баный в рот! Ну, как так, блять? Не оставляй меня с ними, блядь. что я тут делать? Супер. все пиздец, блядь. Так. И чё? Реанимация, блядь. Мне осталось 17 секунд. Давай, блядь, мы до... ну одного-то, блядь, добей ты, ёбаный в рот. Приближаются новые враги. Пиздец. Агент из вашей группы ранен. А замуж. мне никто не хотел помочь, там двое бегали, блядь. Так, ладно. Давай еще разок, чувак. Мы сможем, блядь. Мы сможем, понимаешь? Давай, нам осталось чутка. Ну. Так, а это уж у нас. Так, блядь. Типа, блядь, спецназовица. Не, не, нахуя, нахуя, блядь, обратно, ебаный. Бешеные, блядь. Они под, блять, этим. Под спидами, походу. Ну перезарядись. О! Главное, блядь. Я не спешить. Ой, прости, прощай. Да, блять, это слово. сейчас я помогу подожди братан сука а так он на меня бежит. давай давай блять иди хули ты встал ты ёбаный в рот Сука, сука, сука, сука. Беги обратно, блядь. Агент из вашей группы ранен и нуждается в помощи. Да ну нахуй, блядь. Да ебанись сука там последний оставался <Слых> ну чё ты блять молодец так тревога обнаружен враг эти-то зеленые человечки кто такие блять чего они-то вообще нихуя не делают Пусти, блядь! 雨水 Так, блядь, пиздец напряженка. Да ебаный да в рот. Да. Пиздец напряг, блядь. Да ебаный да в рот, блядь. Да пиздец. Это пиздец, блядь. Вот это я называю по хардкору, да, блядь. Ну что, еще разок. Так, у нас есть, блядь, у меня конкретно одна аптечка. Только одна аптечка это, блядь, не заебись. Там их очень дохуя. Очень дохуя. Ну-ка, может, блядь, мне посмотреть еще... Ну, вот один новый предмет, например, да, есть какой-то... И, и что же это вот? Этот, наверное, да, или что? А, внешний вид, блядь, бьёбанная бейсболка. нахуй она мне нужна. А мне надо что-нибудь даже не знаю, блядь, даже не знаю. Раз... Обнаружен враг. Блять. Ну, пойдем. Нихуя он, нахуя он? Вот, че он там, блядь? Внимание! Обнаружена новая группа противника. Так. Так, так, блять Аккуратно, аккуратно, блядь. Сука, я не понимаю, откуда они сейчас побегут-то, блядь. Да ну нах, блядь. ⁇ пучи в рот, блять Сколько можно-то уже? Я и застрял еще тут. В пизду, блядь. Ну что ты, блядь? Давай, баный, ты, жирный хуй. Как ты сюда забрался-то? Исак, блядь. Ну ты-то хоть держись, блядь, пройди ты эту грёбаную точку, блядь там какой-то творится уже взрывается там их двое блять осталось -то. давай блять давай сделай красиво идешь чувак красиво идешь блять ну давай вот интересно если бы я в группу никого бы не нанял а один бы шел я бы охуел интересно Вот, спасибо, блять. Так да как, блять? Ну нахуй, блять. Я думал, он уже прошел, уже, блять. пиздец какой-то, блять. неистовый Ну, Наконец-то. Наконец-то. Да я не понимаю по-твоему, нихуя, блядь, веришь, нет? Так, что-то у меня там, да, появилось, блядь. Аптечка, конечно же, нет ни хрена. Ну, будем пробираться. Вот тут какие-то прибомбасы. Так, боеприпасы собрал. Ладно, граната есть. Одна, это уже хорошо. Вот здесь, наверное, сейчас будет пиздец. Я предполагаю. Внимание. Блять, я нихуя не вижу. ⁇ ебаный в рот. Нихуя здесь территория, блять. Вот это, да. Сука, и никого. Вот это я, блять, дал. Вот это я нахуй, подвел, блять. Сука, из с... этот кровотечет, блять. Так, Внимание. ёбаный из вашей группы Да сейчас Что Ёбаный пиздец Ну ничего Тут миссию полюбас надо доиграть Теперь-то я знаю, откуда мне. Пиздец, товарищи, блядь. Я хуй знает. Это вообще возможно пройти, блядь. Вот так, нахуй, блядь. Так. Кто еще, нахуй? Так. Куда у вас, блядь? Блядь, вот так, И ни... Чё там, горит вообще, крик, нет? Почему нахуй никто не горит? Блядь, Можно не высовываться, это заедись, только Патроны, блядь, летят Сука. я... Ох ты, сука. Красавчик. Так, не вижу у них сгидь. <свят> Блядь. Блядь, у них баный ёбаный врод. Блядь. Я иду к тебе, блядь, сейчас, чувак, давай нахуй лечи меня, блядь. Мерси Хорошо. Блять, там еще да ебучий в рот, блядь. <свят> Это пиздос, блядь. <свят> Это просто пиздец. Ну, высунь, блядь, башку свою. Хорош. Фу. Так, сфотовая у меня, да, какая-то есть. Аптечка есть, отлично. Ну, это было жестко, это было жестко. Так, а тут что у нас надо... Превосходный да? агент рублей снова под контролем. А вот Манхэттен там все намного хуже. Так, ну что? Ну, давай сначала доберемся туда, а дальше не будет. По-моему, тут еще несколько агентов. Мы потерил отлаву туда. Ну что, пока-пока, увидимся в следующей части. Так, здесь он что сейчас будет? Это обучение, так, оружие так у параметры показывают урон в, си, это, в секунду ага. урон, так выбор оружия на дворе вы можете э, рассмотреть его в деталях там подробно обращение так чтобы сравнить другое оружие все подробно, окей все чувак давай дальше без меня увидимся в следующей короче э, в следующей части пока пока